Дамы и господа, вас приветствует канал Ростиксона. Сегодня тема нашего ролика – это заключение бессрочных контрактов DECO и USDT. Расскажу вам про мероприятие, в ходе которого пользователи могут носить депозиты на Gate.io в сети, чтобы выиграть призы в размере 30 тысяч долларов. Продолжительность данного мероприятия будет начинаться с 1 декабря 2022 года по 9 декабря. Ну что, начнем?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 А также в описании будет ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться и получить максимальную и вечную скидку на Gate.io. Первый ивент. Новые пользователи, внесшие депозит на Gate.io по сетевому и торговому бессрочному контракту UZT, получают до 18 тысяч долларов. В течение периода проведения мероприятия, новые пользователи, внесшие депозит на Gate.io с внешних платформ через цепочку, будут ранжированы в соответствии с чистым объемом депозита и будут распределять вознаграждение следующим образом. Первое место. 700 долларов плюс бонус за контракт в размере 100 долларов плюс 600 баллов. Второе место. 500 долларов бонус по контракту в размере 50 долларов плюс 450 баллов. Третье. 300 долларов, бонус по контракту в размере 50 долларов, плюс еще 250 баллов. 4. По 10. Общий призовой фонд в размере 1000 долларов. Бонус по контракту в размере 200 долларов, плюс 800 баллов, на основе процентов чистого депозита. 11. По 10. Призовой фонд в размере 200. 11 по 100. Призовой фонд в размере 2 500 долларов США, Бонус по контракту в размере 500 долларов США плюс 2000 баллов на основе процента чистого депозита. Примечание. Три лучших рейтинга должны иметь совокупный объем чистого депозита не менее 10 тысяч долларов США. Первые 500 пользователей, которые впервые заключают бессрочный контракт DECO USDT, получат 13 тысяч долларов США в соответствии с процентным объемом торгов. Ивент номер два. Заключите бессрочный контракт до ГАЗТ и выиграйте призовой фонд в размере 10 тысяч долларов США. В период проведения мероприятия, если вы заключите бессрочный контракт, совокупный объемом торгов не менее 3000 долларов США, первые 500 человек получат общий призовой фонд в размере 10 тысяч долларов США. В соответствии с их объемом торгов в порядке живой очереди. Ивент номер три. Поделитесь скриншотом ПНЛ. И получите 2000 долларов на кончиках ваших пальцев. В течение периода компании пользователи будут поделиться скриншотом своих доходов по присрочному контракту DEGA USDT в Twitter, Telegram и так далее. Загрузив скриншот из каждых 100 пользователей, поделившихся своими скриншотами, будет отобраны 10 человек, которые получат баллы от 10 до 50 долларов. В период действия компании пользователи могут выбирать для торговли только торговые пары Dega и ZT с бессрочным контрактом. Любой объем торгов, сгенерированный другими торговыми парами, не будет учитываться. Участники этого мероприятия должны заполнить форму как требуется, вознаграждение пользователя будет основываться на данных, предоставленных в форме. Награды будут выданы в течение 14 рабочих дней после окончания мероприятия. Это можно посмотреть в разделе «Мои финансы» – «Платежные данные». Во время событий совокупным объемом торговли пользователя будет равен объему покупки плюс объему продажи. Сюда входят нереализованные прибыли и убытки. Бонус бессрочного контракта может быть использован для маржинальной торговли, убытков на счете, торговых комиссий и ставок финансирования. Срок действия составляет 30 дней. Прибыль, полученная от сделки с бонусом контракта, может быть выведена на кошелек пользователя, но бонус бессрочного контракта не может быть переведен. Предупреждение о рисках. На торговлю виртуальной валютой влияют многие факторы, такие как колебания рынка и политика. Рынок сильно колебается и его трудно предсказать. Пожалуйста, обратите внимание на рыночные риски и торгуйте с осторожностью. Gate составляет за собой право на окончательную интерпретацию этого события. А на этом у меня все. Если у вас остались вопросы по данному мероприятию, то обязательно задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вы были на канале Ростиксона. Всем удачи, всем бай-бай.